Сегодня я постараюсь ответить на один волнующий множество игроков вопрос, во что же поиграть в апреле месяце в этом году, друзья. В выпуске я отметил с десяток игр, давайте же посмотрим, что может привлечь наше внимание на ближайшее время и доставить массу эмоций и хорошего настроения. Ссылочки на все представленные в этом выпуске игры я оставил в описании. Погнали, друзья! Ну и начинаем с самого громкого релиза апреля месяца, это Mortal Kombat 11, очередная порция раздробленных костей, мясных фаталити и шокирующих бруталити. За 25 лет существования данной файтинг саги в ней собралась целая армия новых и классических бойцов. Если раньше это были готовые модели бойцов на выбор, то теперь нам дается возможность создавать бойцов на свой вкус и цвет. По заявлениям многоуважаемых товарищей разработчиков, данная часть станет лучшей версией всей серии франшизы, а новый графический движок продемонстрирует в мельчайших деталях все кровопускательные и зубодробительные моменты. Ну что ж, ждем с нетерпением выхода данной игры, а запланирован выход на 23 апреля 2019 года. Следующая игра Darksiders War Mastered Edition. Это классическая часть про всеми известного всадника апокалипсиса войну, подвергшаяся переизданию с целью вовлечь в игровой процесс не только консольщиков и пкшников, но и аудиторию, которая привыкла к Nintendo Switch и играет везде, где придется. Ну и пару слов про игру. Это, собственно, у нас приключенческий слэшер с элементами ролевой игры где всадник Война предстал перед обугленным советом и чтобы искупить свои грехи, отправляется в путешествие на землю и охотится там на демоном, попутно сражаясь с ангелами. В этом нам помогут невероятные способности и различное легендарное оружие нашего героя. Игра выходит 2 апреля. Ждем, играем, наслаждаемся. Еще одной новинкой апреля месяца станет игра Fight the Horror. Это экшен-хоррор, в котором нашему протагонисту предстоит пройти нелегкое испытание и вырваться из ловушки собственных воспоминаний. А для этого ему предстоит решать различные головоломки и выживать на улицах пустынного города, захваченного призраками и злобными тварями. В игре доступны несколько классических режимов. Это для одного игрока, для нескольких игроков и совместное прохождение. Ну что ж, надерем задницу монстрам, пока они не сожрали нас. Данная игра станет доступна в Steam уже с 10 апреля. Еще одна игра-страшилка Hunt and Sneak, который нам предстоит играть за Пикси. Да, именно так называются наши мистические персонажи. Цель же у них одна: нужно убегать, прятаться, перемещаться от страшных монстров-гоблеров, которые будут всюду искать наши пикси за определенное количество времени установленным таймером. Если по истечении таймера удается выжить. Хотя бы одному Пикси, то мы победили. Игра многопользовательская, играть с друзьями всегда веселей. Обратная же сторона этой игры в том, что мы можем также играть и за гоблеров-монстров, которые будут ловить Пикси, и как только мы всех словим, то победа за нами. Игра выходит 10 апреля 2019 года, ссылочка на нее есть в описании. чуть позже, а именно 11 апреля выйдет карточная RPG игра Deck of Ashes, в которой нам предстоит новое приключение с тактическим использованием предоставленного нам набора карт. Используя различные комбинации мы вместе с группой антигероев будем пробивать себе путь сквозь многочисленные стычки с противником. А нам предстоит исследовать мрачный фантастический мир, а по пути будем брать различного рода задания собирать новые карты для составления все более эпичной боевой колоды начиная от того, куда пойти какие ресурсы собирать на какой риск пойти какую карту изготовить и будет зависеть целиком и полностью успех нашего грандиозного приключения Еще одна игра из разряда самых ожидаемых в этом месяце World War Z. Ураганный динамический кровавый зомбо-шутер, где несколько отчаянных борются за жизнь в окружении враждебных зомбаков, которые так и норовят откусить тебе все, что называется мясом. Естественно, чтобы этого не произошло, мы берем в руки все, что нам попадет, и начинаем крушить налево и направо чудищ. Но все бы хорошо, если бы они не были столь быстрыми и ловкими, как мы, например, привыкли их видеть в Resident Evil. Компенсируется этот момент же тем, что буквально с одного попадания пули куда-нибудь в корпус, мы вырубаем зомбака, как будто его и не было. А потому нет особо сильного чувства хардкорного зомби-апокалипсиса. Разве что только от огромных масс зомбарей. В игре можно сражаться бок о бок со своими товарищами, проходя совместные кампании. А также можно поиграть в режиме игрок против игрока и против зомби. Игра выйдет в релиз и будет доступна с 16 апреля. вам не хватает годных стратегий, тогда прошу обратить внимание на Anna 1800, релиз которой стартует 16 апреля. В данной экономической стратегии нам предстоит возглавить промышленную революцию и оказаться на заре индустриальной эпохи. Стать ли нам изобретателем или же выбрать путь эксплуататора, завоевателя или освободителя решать придется нам. Игра считает в себе те функции, которые так полюбились игрокам за 20 лет существования данной серии. Доступны несколько режимов градостроительного симулятора – это сюжетная кампания, режим песочницы, и классическая сетевая игра. Еще в игре обалденная красочная для стратегии графика. Ждем с нетерпением, качаем, играем, наслаждаемся. А на очереди у нас снова стратегия симулятор времен Второй мировой войны u -Bot. В общих чертах это такой симулятор подводной лодки, где нам предстоит управлять экипажем и осуществлять различные действия на субмарине. Естественно у нас будет возможность управления ею, а нужно будет заботиться о физическом, психологическом здоровье нашего экипажа. Иначе если наши моряки будут голодными и, или уставшими, у них существенно будет снижаться боевой дух, а следовательно за ним и успех нашей победы. В предстоящих баталиях. Ну а раз есть баталии, значит и будут повреждения нашей подводной лодки. Главное стараться сохранять спокойствие и не паниковать. Возможно, в таком случае вам удастся спасти команду. Еще нам предстоит выполнение различных заданий, выполнение которых будет вознаграждаться бюджетом, который мы сможем потратить на улучшение нашей субмарины. Игра выходит в релиз 30 апреля. Ссылочка на нее также есть в описании в комментариях. Перед последней новинкой в сегодняшнем выпуске станет стратегия «Император Ром», в которой нам предстоит поучаствовать в событиях времен правления Александра Македонского и Римской империи. Вы выберете ту страну, которая, по вашему мнению, должна стать великой державой. Под ваше управление будут выделены отдельные персонажи и огромные армии для завоевания новых земель. Каждая нация будет воевать по-своему. Для процветания вашей страны одних войн будет недостаточно, а потому предстоит наладить торговые сообщения с вашими соседями. Также необходимо будет выделять накопленные средства на улучшение и строительство дорог, зданий и оборонительных сооружений. Игра выходит в релиз 25 апреля 2019 года. Ну и завершает наш сегодняшний список самых ожидаемых игр апреля еще один зомби-экшен Days Gone для PlayStation 4. Тут мы в роли бродяги и охотника за головами Сейнта Джона станем заложником окружающих нас событий. А именно, будем вести постоянную, нескончаемую борьбу с так называемыми фрикерами, бездушными дикими существами, потерявшими человеческий облик и быстро эволюционирующими под действием вируса. Зомби против нас будет очень много, и они всегда будут пытаться привести нас целеустремленно присоединение следовать до тех пор, пока не разорвут на части и не сожрут. Бороться с ними нам поможет окружение и союзники из числа выживших. Ну и как всегда, основной задачей является выжить в этом безумии. Игра выходит в свет 26 апреля, ждем с нетерпением и верим, что разработчики нас не разочаруют и предоставят первоклассный мясной зомби-экшен.